Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соратники! Как я и предполагал, с третьей попытки у нас эфир. Надеюсь, сейчас получится. Обычно у меня, если с первой не получается, то со второй точно нет. И вот у нас третья попытка. Итак, да здравствует наша народно-освободительная революция! далой преступный оккупационный путинский режим! даешь прямое и полное народовластие! Вот, а я сегодня начну новый цикл репортажей о Путине, расскажу, так сказать, о его творческом пути, о поэтапном становлении его как отъявленного закоренелого уголовного преступника. Ну, расскажу затем о том, как после этого этот уже полностью состоявшийся уголовный преступник захватил всю полноту власти, как и в самой вот этой организованной преступной группировке, ну, так и в России в целом. Вот историческая справка. Значит... По возвращении из командировки в ГДР в Ленинград в январе 1990 года, оставаясь кадровым офицером ККБ, Путин тогда занял должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. В мае 1990 года, это вот вскоре после избрания Анатолия Собчака председателем Ленсовета, это вот 23 мая было, Путин стал его собственным советником. Вот сам Путин утверждает, что его переход на работу в мэрию к Собчаку последовал в связи якобы с просьбой кого-то из его друзей по университету. А якобы свое непосредственное начальство из ККБ он просто тогда поставил в известность. Ну, типа, когда договоренность о назначении была уже достигнута. Ну, вот мне в это, однако, верится с трудом. Лично мне ближе версии, что этот переход произошел именно по прямой рекомендации или как там, по приказу его непосредственного начальства в ККБ. Ну, так тогда происходило по всей России. ККБ устанавливал тогда свой контроль над всеми ключевыми направлениями. Ну, это политика, бизнес, информация, э власть. Ну, и сегодня вот этот процесс, он, конечно, завершен полностью. ККБ установила Полный контроль. Ну, естественно, Путин, а, а, с ККБ его, как говорится, сатрапа. То есть полный контроль. И вот, как я говорю, этот вот тотальный контроль установлен путинскими спецслужбами над всеми направлениями жизнедеятельности нашего государственного организма в России. Так вот, Петербургский период деятельности Путина, он Являлся, безусловно, определяющим его судьбе. Ну и, конечно же, крестным отцом Путина в Петербурге, разумеется, стал тогда Анатолий Собчак. Вот 12 июня 1991 года, после выборов мэра, на которых Собчак тогда победил, ну, Путин был назначен председателем Комитета по внешнеэкономическим связям в мэрии. И вот обратите внимание, очень важная информация – Вместе с ним тогда в Комитете работали многие его нынешние подельники, ну ныне известные всей стране. Давайте вспомним о них. Алексей Кудрин был заместителем председателя Комитета по экономическому развитию. Дмитрий Медведев – это эксперт Комитета. Алексей Миллер – он был членом Комитета. Ну а рядом, вот, председателем комитета по управлению имуществом, трудился тогда Герман Греф. Дмитрий Козак был председателем юридического комитета. Виктор э, Иванов, там, смотри, что-то шумят, э, чтобы выключили все... Так, вот Виктор Иванов, он возглавлял управление административных органов мэрии. Дальше смотрим. Игорь Сечин, он был начальником аппарата председателя комитета по внешним связям Путина. Ну и вот Анатолий Чубайс, куда же без него, он тоже обретался там же рядом. Он был тогда главным советником мэра по экономическим вопросам. Вот видите, как просто открывалась шкатулка. Пазл, как говорится, полностью сложился. Как вы знаете, вот весь этот преступный шабаш, он в дальнейшем вместе, э, ну все они вместе, они вместо скамье подсудимых, где им место, вот они в полном составе в главе с Путиным перекочевали э, тогда высшее руководство Российской Федерации. А вот в 1992 году Путин был назначен заместителем мэра и, между прочим, вот с сохранением поста этого самого председателя Комитета внешнеэкономических связей. В те годы Путин получил прозвище «Серый кардинал». А дело в том, что он консультировал Собчака тогда по всем так называемым «внешним вопросам». Был его очень близким, доверенным лицом. И даже вот все серьезные документы, они визировались сначала Путиным, а только затем шли на подпись к Собчаку. Ну, это говорит о многом, как вы понимаете. Ну, как я говорил, там ККБ установил свой контроль над всеми ключевыми направлениями. В частности, над Собчаком он никуда не мог деться, к нему был приставлен просто Путин тогда. А вот с 1993 года Собчак начинает вести, ну, условно, так сказать, международный образ жизни. Часто отлучается за рубеж, тусуется там. И вот в его отсутствии именно Путин тогда исполняет все обязанности мэра. Круг его компетентности был необычайно широк тогда. То есть дипломатические представительства, гостиницы, игорный бизнес, общественное объединение... Кураторство над силовыми структурами, взаимодействие с армией, МВД, ФСК, прокуратурой, таможней. Путин также занимался всеми крупными инвестиционными проектами тогда. Вот в марте 1994 года он был даже назначен первым заместителем председателя городского правительства. Ну, то есть... Полномочий у него было не меньше, чем у кардинала Ришелье в свое время. Так вот, <смех> петербургский период жизни Путина, он полон скандалов был. Так, например, вот в 1991 году, ну, конечно же, благодаря инициативе Собчака и Путина, руководство московской милиции тогда провело несанкционированный обыск у бывшего помощника Собчака Юрия Шутова. Ну, с целью изъятия магнитофонной записи. Обратите внимание, записи разговора Собчака с резидентом французской разведки. А вот в 1992 году на Шутову было совершено покушение. Он тогда получил черепно-мозговую травму. Ну, однако, как вы понимаете, связать этот инцидент с именами Собчака или Путина, ну, никто тогда просто не рискнул. Да, собственно говоря, питерская ФСБ никому и не позволило бы так сказать рисковать и пытаться скатить бочку на Собчака или Путина, поскольку они полностью были под контролем ККБ. Так вот, а уже дальше с приходом к власти Путина, ну, Шутов был вообще тут же арестован, обвинен в бесконечном количестве абсурдных преступлений, в том числе чуть ли не во всех заказных убийствах в городе Санкт-Петербурге. Ну well, mm. и разумеется, вот уже много лет, как и многие другие узники Путина, он находится за решеткой. Ну well, вспомните, к примеру, одного такого самого известного узника Путина Ходорковского, которому лишь по счастливой случайности, вот после 10 лет заключения, удалось освободиться. И это произошло только э вот, благодаря... Э той краткосрочной путинской оттепели, которая произошла накануне Олимпиады 2014 года. Путин тогда вот пытался предстать либералом в глазах западных политических лидеров. И вот э, в этот момент повезло, так сказать, Ходорковскому, и он вышел на свободу. Ну, дальше обратимся к фактам. В декабре 1991 года Собчак назначил Путина председателем Наблюдательного совета по казино и игорному бизнесу. Дальше вот важный момент. По признанию Путина, обратите внимание, как говорится, отдайте должное наглости этого невозмутимого персонажа с рыбьими глазами. Так вот, он тогда лично, что называется, на голубом глазу заявил... Меры по контролю за игорным бизнесом были безуспешными. Несмотря на то, что контрольный пакет акций всех казино города принадлежал муниципальному предприятию, то есть, другими словами, все казино находились под его Путина контролем, тем не менее все деньги со столов уходили черным налом, что называется, в сторону моря. Это вот заявление самого Путина. Получается, город, все его муниципальные городские предприятия курили бамбук. А все средства уходили, ну, в известном, видимо, только одному Путину направлении. И он об этом так нагло заявляет. Ну и понятно, что тогда вот по-другому и быть не могло. Поскольку все это, так называемое, игорное направление в Санкт-Петербурге курировало, как вы понимаете, никто иной, как сам будущий автор и первый в мире создатель централизованной государственной коррупции. То есть вот коррупцию как таковую Путин тогда впервые в мире сделал способом управления государством, вдумайтесь только. Ну то есть его надо в книгу рекордов Гиннесса или может быть Нобелевскую премию за такое открытие ему давать. Ну вот, к сожалению, это вот все произошло благодаря Путину именно у нас в России. Ну ладно, вернемся, как говорится, к нити нашего повествования. Вот, например, в то время в бытность Путина председателем комитета по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга вот такое муниципальное предприятие Нева Шанс, оно являлось соучредителем другой компании Казино Нева. И оба эти предприятия были зарегистрированы, разумеется, по адресу этого самого комитета по внешним экономическим связям. Ну, то есть полностью контролировались Путиным. И вот уже тогда Путин начал выстраивать, ну, испытывать, обкатывать и опробовать вот эту свою коррупционную схему управления. Ну и, соответственно, совершать вот все эти коррупционные преступления, которые с этим связаны. Вот в 1993 году в ходе прокурорской проверки выяснилось, Обратите еще раз внимание, что практически все игорные заведения в городе, ну, которые контролировал Путин, они работают без лицензии. А выдача разрешения на занятие игорным бизнесом, она осуществлялась лично Путиным. Подпись на всех разрешениях тоже стояла Путина. Ну и вот эта проверка выяснила, что она была незаконной, вся эта деятельность. Еще более крупные коррупционные преступления Путин совершил непосредственно по профильной линии деятельности своего этого комитета по внешнеэкономическим связям. Вот Путин, критикуя позже, это вот было уже в 2011 году, лидеров несистемной оппозиции, ну таких как Михаил Касьянов, Борис Немцов или Владимир Рыжков. Вот Будучи премьер министром Владимир Путин тогда прямо указывает на то, что нынешние борцы с политическим режимом хотят лишь одного, как он выражается – денег и власти. Они, дескать, изрядно поураганили в 90-е, а теперь стремятся вернуть все на прежний лад, чтобы, как и прежде, можно было бы разворовывать Россию. Ну, я с этим не буду спорить, мы сейчас не об этом говорим. А я вот... Э, о том, что сам Путин э, так делает такие заявления. Вот опять отдайте должное дерзости, наглости и беспринципности Путина. Снова он делает такие громкие, выглядящие из его уст совершенно абсурдными заявления, и делает он их с невозмутимым каменным лицом, ну, как бы непогрешимого праведника, ну, что называется, на голубом глазу. Ну, видимо, при этом Владимир Владимирович в своем негодовании, когда вот он пытается выглядеть настолько искренним, что даже кажется, будто он сам родился только в 2000 году, вот, под бой кремлевских курантов, и причем родился сразу президентом Российской Федерации. А вот все, о чем мы сейчас с вами разговариваем, происходившее в стране, в 90-е это было до него и не имеет якобы к нему ровным счетом никакого отношения. Но давайте разбираться, вот так ли это. Продолжим рассматривать вот путь Путина. Осенью 1991 года, ну и особ особенно вот в начале 1992 года, ну они эти года ознаменовались грандиозным скандалом помните вы все, наверное, в эпицентре которого, помимо самого Анатолия Собчака, оказался как раз вот председатель комитета по внешнеэкономическим связям мэрии, тогда еще города Ленинграда, Владимир Путин. Речь, конечно же, идет о самой масштабной афере того времени, связанной с бартерными поставками за рубежа продовольствия для Ленинграда ну в объем на сырье. И вот... Сырье это было из государственных резервов. Денежный эквивалент этой аферы, и сегодня он поражает своим размахом. Ну, давайте разбираться. Вот 10 января 1992 года Ленсоветом была создана депутатская рабочая группа по расследованию деятельности этого возглавляемого тогда Путиным комитета мэрии по внешнеэкономическим связям. Руководителями депутатской группы тогда были Мария Салье и Юрий Гладков. Вы, наверное, все помните, этот доклад он есть в интернете, и многие на него ссылаются. Ну и я вот сейчас его разберу подробно. Так вот, эта депутатская группа обнаружила многочисленные коррупционные преступления – Хищение в гигантских размерах государственных средств, как раз вот при помощи этого комитета по внешнеэкономическим связям, возглавляемым Путиным. Скандал был связан с действующей тогда программой, которую осуществлял этот самый комитет во главе с Путиным. И вот содержание которой, этой самой программы, Путин впоследствии определил так – Бизнесменам разрешается продавать за границу товары главным образом сырьевой группы, а они под это обязуются поставить продукты питания. И эта схема считалась, как заявляет Путин, единственным вариантом выхода тогда из продовольственного кризиса, который случился тогда в Ленинграде еще. И вот Путин тогда обвинялся в том, что он выдавал лицензии на вывод за рубеж для продажи по бартеру, например, нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов. Так вот он выдавал лицензии малоизвестным фирмам, зачастую созданным буквально накануне. И все эти фирмы оказались однодневками, впоследствии пропали. Да и выдавать, собственно, такие лицензии Путин в принципе не имел никакого права. Вот после гигантских хищений, ну, в которых, кроме Путина, наверняка был задействован тогда министр России по внешнеэкономическим связям Петр Авен, ну вот этот самый Авен, имеет доступ к печати, ну он тогда сфабриковал задним числом для Путина какую-то липовую бумажку. Она он есть в интернете, многие её исследовали и установили, что эта бумажка она с поддельной подписью Гайдара. И вот тогда на основании этой бумажки якобы Путин раздавал лицензии. Но все равно эта бумажка не давала ему права лицензии выдавать. Там речь шла о квотах. Так вот, вы, например, можете себе представить, что вот бенефициарами всех этих фирм, получавших от Путина лицензии и квоты, ну, были люди, не подконтрольные Путину или не связанные с Путиным. Вот я, например, бизнесмен, который прошел через лихие девяностые. И я вот себе четко представляю, как делались такие дела. И, собственно, такого, что Путин мог оказаться непричастен к этой грандиозной афере, я, естественно, не допустить, не представить, ну, никак не могу. Собственно, ну, ни при каких обстоятельствах. Так вот, дальше... Кроме того, оказалось, что в большинстве случаев лицензии этим самым сомнительным путинским фирмам выдавались заранее. Еще раз говорю, заранее. То есть даже до заключения этими самыми фирмами договоров с западными партнерами на поставку продовольствия. Или даже на сбыт этой продукции. И вот даже... Без, ну, без предъявления этими фирмами хоть каких бы то ни было документов о наличии, например, вот, готовых к продаже товаров, то есть продовольствия, которые должны были ленинградцы получить в обмен на сырье. Получается, вот, только Путин знал, что такой товар будто бы есть, что договора на покупку этого товара с фирмами будут подписаны все-таки, и что товар будет в Питер все-таки поставлен. А вот сейчас с высоты знания нашего и того, что произошло в дальнейшем, может быть, все-таки было совершенно наоборот. Может быть, как раз Путин знал, что ничего в Питер поставляться не будет. И, соответственно, ни наличие товара, ни наличие вот этих заключенных договоров все равно не имеют абсолютно никакого значения. Но тогда, получается, Путин и есть автор вот всей этой грандиозной аферы, Ну, дальше давайте. Вот, кроме того, Путин этой комиссии обвинялся в том, что назначал демпинговые цены на отпускаемые государственные ресурсы наши с вами. И зачастую его вот цены, по которым отпускались эти государственные ресурсы, они занижались в сотни, а иногда даже в тысячи раз. Ну, вот, например, там в Скане, по-моему, какие-то редкоземельные, более двух тысяч раз занижались цены. Опять вот прошу отдать должное дерзости, наглости и размаху, с которым действовал вот этот маленький и с виду скромный человечек, я имею в виду Путина. Кстати, вот он мне очень напоминает персонаж Корейка из гениального фильма «Золотой теленок». Все вы помните, наверное, смотрели. И помните, которого так талантливо в свое время сыграл Евгений Евстигнеев? Кстати, вот они и внешне похожи с Корейкой, Путин. Так вот, Путин такими своими действиями, по мнению комиссии Салье, в результате нанес городу и государству колоссальный материальный ущерб. Ну а кроме того, главное, что страдали люди из-за нехватки продовольствия. И вот получается, Путин нагло врал. Помните, что программа «Сырье в обмен на продовольствие» являлась единственным возможным выходом из продовольственного кризиса, как он заявлял. Собственно, никакого выхода из продовольственного кризиса на самом деле не получилось, не было. Ну да и, собственно, самого продовольствия благодаря Путину никакого и не было. И это был никакой не выход из кризиса, а грандиозная афера, которую сочинил Путин. И вот, кроме того, как установила Мария Салье, во всех этих криминальных сделках имели место... Ну, просто фантастические, баснословные размеры комиссионных. Обратите еще раз внимание. Размеры комиссионных были до 50%, которые предусматривались все теми же подписанными Путиным договорами, официальные были комиссионные. И вот комиссионные по 50% различным посредникам, или как их еще правильно больше называют прокладками. Их, наверное, можно рассматривать, собственно, как обыкновенные откаты. Только вдумайтесь, услуги посредников, сводивших, только лишь сводивших вместе покупателей и продавца, оценивались 50% от стоимости товара. Ну, мне вот на ум приходит только одно слово – «пиздец». Ну или, выражаясь культурно, «оксюмарон» во всей этой ситуации. И вот при этом, опять обратите внимание, санкции за непоставку продовольствия были ничтожны или отсутствовали вовсе в этих вот подписанных Путиным договорах. Ну а хотя с другой стороны, зачем они нужны были, эти санкции, если все равно применять их было некому? Ну, фирмы были однодневки, все они исчезли. Да, собственно, какие вот санкции могут быть применены вот к таким фирмам-однодневкам, которые, собственно, После получения пропада... товара пропадают тут же. И вот товар не просто какого-то, а именно получение стратегических государственных ресурсов. Ресурсов, полученных, разумеется, вот по согласованным и подпис... подписанным Путиным договорам. То есть все эти фирмы оказались однодневками и пропали, которые Путин подставил для заключения договоров. Ведь это он отбирал фирмы для заключения договоров, как вы понимаете. И даже сейчас, вот уже по прошествии лет, за это люди за решетку отправляются. А тогда вот Путин сам все это делал. И вот отмечается в частности, что Путин лично, например, выдавал лицензии на поставку нефтепродуктов. Выдавал фирме, во главе которой стоял дважды судимый уголовник арестовывавшись многократно за махинации именно, не за что-нибудь. И причем арестовывался не только в России, но также в США. И вот Путин ему несколько договоров и лицензий выдал на поставку нефтепродуктов. Ну, он, естественно, тоже так же их все своровал, как все остальные. И вот в продолжение особенностей всех этих путинских договоров. Вот из отчета Марина Салье следует что если цены на отгружаемое государственное сырье, ну, они, как я говорил, страшным образом многократно до тысячи раз занижались, то цены на поставляемое в обмен на это сырье продовольствие, точнее вот на продовольствие, которое теоретически должно было быть поставлено по заключенным договорам городу, ну, они вот эти цены наоборот, они кратно завышались. То есть нам в обмен за стратегическое сырье, заниженное в тысячи раз, поставлять должны были продукты по цене завышенной в несколько раз. Ну, вы понимаете, что этот факт, он, несомненно, имел бы значение, и это само по себе, безусловно, наносило бы ущерб городу, но это, разумеется, только в том случае, если бы это продовольствие, в принципе, было поставлено, а так разницы, конечно, нет. И вот мне, собственно, с другой стороны, непонятно, зачем вот в договорах было вообще завышать какие-то цены, если вот продовольствие все равно, в принципе, никто не собирался поставлять. Ну и вот все равно в результате оказалось, что город тогда банально просто-напросто кинули. И абсолютно никакого значения, конечно же, не имело, какие цены были обозначены вот в этих хладнокровно подписанных Путиным и, конечно же, ни разу не исполненных договорах. Еще раз вот, по оценкам Марины Салье, только вот от договоров с этими самыми, с этими вот путинскими прокладками, с этими сомнительными фирмами, город потерпел ущерб не менее 92 миллионов долларов. Это в то время, помните, в то голодное нищенское время. Кроме того, Марина Салье отмечает, что еще гораздо больше ущерб городу нанесли вообще таинственные исчезновения сырья, без всяких договоров, воровство, грубо говоря. Ну, банально по-русски. Чисто наглое воровство. И опять же, не просто воровство, а беспредельное по объемам на тот момент в России банальное, наглое дерзкое хищение государственных средств, хищение в особо крупных размерах, ну, за которое положен пожизненный уголовный срок назначить вот всем этим участникам. Отмечаются вот такие факты, как, например, исчезновение 997 тонн чистого алюминия. Послушайте, стоимостью более 717 миллионов долларов. Это вот по тем заниженным путинским ценам. На 717 миллионов долларов просто спиздили государственных ресурсов. Вот по словам Марины Салье, договора и лицензии на этот вид ресурсов депутатской группе, проверяющей преступную деятельность Путина, вообще не были предъявлены. То есть не было никаких договоров. Грубо говоря, и депутатскую группу, и прокуратуру, и следственные органы послали нах, или указали на дверь при помощи ноги. Таким образом, получается, что вот этот путинский комитет позволил без оплаты отгрузить кому-то, вот все эти государственные ресурсы. Ну, как бы без оплаты? Мы-то с вами под, понимаем, вот, я, например, подозреваю, что оплата была. Просто эту оплату за эти ресурсы получил не город, не горожане, а, видимо, Путин. Ну и, возможно, еще его тогдашние покровители в администрации ФСБ. То есть все... Вся оплата за это государственные ресурсы ну, ушла в сторону Моря, в сторону Путина. И вот затем, после осуществления этого грандиозного кидалова, вот этот путинский комитет по внешнеэкономическим связям, он, конечно же, использовал другие свои связи. И связи эти, по всей видимости, в ФСБ. И вот он попросту уничтожил все документы, свидетельствующие об этом грандиозном воровстве. Таким образом, как говорится по законам жанра, все концы в воду. Но это могло произойти только, конечно, в такой России, в путинской. Конечно, вот этого заключения комиссии вполне достаточно для законченного состава преступления. Вот, собственно, озвученные комиссией Марины Сальев факты, еще раз повторю, это законченный состав преступления, за который Путин и его подельники все должны были однозначно оказаться на скамье подсудимых, а затем получить пожизненный срок наказания. Но, как я говорю, это возможно было бы где угодно, но только не в тогдашней России, и только не для Путина поскольку, еще раз обращаю ваше внимание, он, Путин, он никогда не действовал в одиночку, а всегда был в составе организованной преступной группы, ну, в которую, кроме отъявленных бандитов, воров и мошенников, всегда входили высокопоставленные сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, суда, ну и, главное, чиновников из высшего руководства страны. Поэтому у него был иммунитет от наказания, конечно. Ну а уже дальше, вот в 1999 году, предъявить какие-то бы не было претензии Путину, ну стало вообще абсолютно невозможно. Поскольку, помните, Путин тогда уже даже, ну для начала он тогда стал главарем, возглавил все это самое ОПГ, а самое главное, что он затем стал президентом, ну и возглавил вот это все наше бедное больное государство, Россию в целом. Надо заметить, что тогда вот во время руководства Путиным, Комитета внешне, по внешнеэкономическим связям, кроме вот хищения уже упомянутого мной алюминия, ну, точно так же, по точно такой же схеме, по точно таким же путинским договорам, были похищены, ну или спизжены, еще давайте вот пробежимся, например, 200 тысяч тонн цемента. Кроме того, также были похищены 100 тысяч тонн хлопка, Хлопка вот на сумму 120 миллионов долларов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот с учетом вот этих исчезновений, например, Мария Салье вот ее комиссия, они определяют ущерб, нанесенный хищениями вот этой возглавляемой Путиным ОПГ городу, ну как минимум 850 миллионов долларов. 850 миллионов долларов, Карл, и когда? Это все в начале 90-х. И вот еще раз хочу сказать, тогдашние 850 миллионов долларов для той нищей России, ну они значили то же самое, что вот сегодня значит, например, 850 миллиардов долларов, ну никак не меньше. Ну в результате вот комиссия, разумеется, конечно, она рекомендовала отстранить Путина и вот Аникина от занимаемых должностей, Разумеется, направить материалы в прокуратуру, возбудить уголовное дело. Ленсовет, в свою очередь, пришел к точно такому же мнению, что и комиссия Солье. Обратите внимание, Ленсовет. Он тоже тогда одобрил действия этой комиссии Салье и одобрил ее рекомендации. И постановил, я вам зачитаю постановление Ленсовета, вот был там пункт. Согласиться с основными выводами и рекомендациями, изложенными в прилагаемом отчете депутатской группы. Следующий пункт. Отметить неудовлетворительную работу комитета по внешним связям. Это я читаю документы Ленсовета. Дальше предложить мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям Председателя Комитета по внешним экономическим связям при мэрии Владимира Владимировича Путина и начальника управления внешнеэкономических связей Комитета Аникина. Следующий пункт. Ленсовета. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру Санкт-Петербурга. Для возбуждения уголовного дела. То есть это постановил Ленсовет. Ну и что же вы думаете произошло дальше? Как вот вы думаете? Вот как ты думаешь, что произошло дальше? Говорю вам, а дальше произошло грандиозное, вот читайте по губам, ни ху -я". Ничего абсолютно не произошло. Всех проверяющих послали нах при помощи ноги. Ну и все утерлись, конечно. Ну а помните, кто не утерся тогда, тот поплатился жизнью. Ну, например, как Щекочихин или Литвиненко, кто пытался продолжать э, вот эту тему разбирать. Ну а как вы хотели? Смотрели же вы все фильм про итальянскую мафию, про Козы Ностру, про «Капитана Катанию», помните такого персонажа? Ну, кто постарше помнит, тогда вот это был очень известный сериал. Так вот, я вам заявляю, что все это детский лепет по сравнению вот с размахом, с которым действовала путинская ОПГ. Вся эта коза ностра, это вот как в том анекдоте про анониста, помните, «жалкое подобие левой руки». Ну, помните такой анекдот с бородой из прошлого? То есть дневник анониста называется. То есть пробовал левой рукой хорошо, попробовал правой рукой супер. Попробовал женщину, жалкое подобие левой руки. Так вот, это коза, нонстер, капитан, катания это все жалкое подобие левой руки по сравнению с Путиным и с, по сравнению с путинской Опг. Так вот, в общем, все по законам жанра. Как я уже сказал, Путин работал не один, а в составе ОПГ. Куда входили, кроме бандитов, входили силовики, входили высокопоставленные государственные чиновники. И это ОПГ, как мы выяснили выше, только что спиздило государство по самым скромным оценкам группы Марины Салье 850 миллионов долларов. Это тогда, в начале 90-х. То есть в России мало кто мог оперировать такими средствами. И вот этими средствами эта ОПГ, она, конечно, легко могла и, разумеется, заткнула рот любому желающему им помешать. Ну и имеющему для этого хоть какие-то необходимые возможности и необходимый административный ресурс. Конечно же, Имея такие средства, никто уже достать эту группировку не мог. А ну, скорее всего, такие люди, которые могли вот что-то предъявить и имели необходимый ресурс для этого, но они уже входили или уже сотрудничали вот этим с путинским ОПГ. Ну и, разумеется, мешать путинской ОПГ они не собирались. Вот дальше я хочу рассказать. Как в своем интервью Радио Свобода такой бизнесмен Максим Фрейдзон рассказывает о коррупционных схемах, в которых участвовал Путин, а также вот о тесном союзе Ккб и бандитов. В частности, вот этот Максим Фрейзон Фрейдзон он привел такой пример. Была в то время создана специальная программа создания полицейского оружия. И по этой программе, как он говорит, он несколько раз встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, который тогда занимался внешнеэкономической деятельностью. Помните, тогда же он возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям. Вот цитирую часть этого интервью. "Фредзон, «Наше совместное предприятие было зарегистрировано отделом внешнеэкономической деятельности мэрии, который возглавлял Путин». Дальше ему вопрос. А почему Путину это было интересно? Ответ Максима. Ну, во-первых, это была его прямая непосредственная деятельность в тот момент. Ну, а во-вторых, это было связано с ведомствами, с которыми он, Путин, в тот момент был тесно связан. Ну, здесь, как вы понимаете, Фридзон имеет в виду ККБ. Ну, и потом, в-третьих, и самое главное – это то, что все-таки мы за это Путину заплатили, то есть конкретно дали денег. Обратите внимание, именно так слово в слово заявил Фрейдзон открытым текстом корреспонденту «Радио Свобода», что дали Путину денег. И дальше очень важный вопрос корреспондента Фрейдзону. Что, в смысле дали взятку? Конкретно вот переспросил его корреспондент. Да, именно в смысле взятку, подтвердил Фрейдзон. И как же ее передавали? Был следующий вопрос. Ответ Фрейдзона. Ну, деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Путина, Леша Миллер. Ну, мы еще массу случаев таких знаем. Собственно, всегда там Леша Миллер был несуном для Путина, как Путин был несуном для Собчака. Дальше вот вопрос Фрейдзону. А как же вы можете утверждать, что Путин к этому причастен, если э, взятка передавалась через Миллера? Ответ. А дело в том, что Владимир Владимирович в свойственной ему как сотруднику спецслужб манере просто во время разговора со мной писал на бумаге сумму, которую он хотел получить в виде взятки за свои услуги. Вот так откровенно на весь мир сообщил Фрейдзон о вымогательстве и даже о получении Путиным у него взятки. Вот корреспондент дальше продолжает. И что же в итоге получилось, был конкретный вопрос. Ну а в итоге мы получили лицензию на производство экспериментального гладкоствольного оружия, подытожил Максим Фрейдзон. Ну то есть таким образом... Пазл сложился, то есть все составляющие законченного состава уголовного преступления на лицо. то есть вымогательство, дача взятки и выполнение за это услуги. Ну, дальше Максим Фрейдзон продолжает рассказ о своем сотрудничестве, ну, разумеется, сотрудничестве в кавычках, вот с Путиным. Он говорит, в дальнейшем у меня появился партнер, точнее знакомый, годов с 80-х, это вот знакомый частично по еврейской общине, в которую я входил. Это Дима Скигин. У нас с ним через Владимира Владимировича Путина тогда был большой проект, связанный с реконструкцией ленинградского аэропорта в Пулково. Скажите, Алексей Миллер, он участвовал в продвижении этого проекта? Задали тогда вот вопрос в Фрейдзон. Ответ. Да, конечно. Но Миллер отмечался везде, во всех проектах, как полномочный представитель Путина. А это, соответственно, был большой проект. Даже Собчак его активно лоббировал. И в этом проекте даже участвовал Единый банк реконструкции и развития. Ведь у нас же была очень простая идея – создать в этом аэропорту пулковую бензоколонку – но не только, то есть не простую бензоколонку, а экспортную. Дело в том, что в тот момент, когда вы вставили краны в бак самолета, у вас как бы считается начался экспорт. Ну, то есть не надо никаких пароходов, никаких труб, чтобы доставлять товар вот экспортному потребителю. Получается, к вам иностранцы пришли за товаром сами. И вот тогда в аэропорту еще с 1970-х ну, была, была проведена труба от Киришевского нефтеперерабатывающего завода. Ну, также была железная дорога, она тоже рядышком проходила. В общем, можно было легко организовать доставку с и нефтепродуктов. Ну и как вот он Фридзон заявляет, мы решили этим воспользоваться и вплотную заняться. Мы со Скигиным зарегистрировали совместное предприятие. Ну, разумеется, опять же, в Комитете по внешнеэкономическим связям Владимира Путина. Это вот произошло в 1995 году. И вот по поводу доли в этом совместном предприятии, по поводу доли Путина в этом проекте, тогда, как заявляет Фредзон, торговались очень долго. Путин сначала просил 15% от доходов, но это была тогда общая такса, от 10 до 15 процентов, ну, если дело могло быстро принести доход. Но мы тогда вот с Димой Скигином просили уменьшить этот процент и мотивировали необходимость скидки тем, что прибыль ждать долго, что еще нужно сделать много вложений. Ну и после долгой торговли, как заявляет он, в итоге сговорились с Путиным на его долю всего лишь четыре процента на долю Путина в этом проекте. То есть 4% от бизнеса, которые будут принадлежать непосредственно самому Владимиру Владимировичу Путину. Это собственно то, что касалось вот участия Путина непосредственно в освоении аэропорта Пулкова. Но это не все, что касалось участия Путина в освоении Кирижского нефтеперегонного завода, который тогда контролировал э, Геннадий Тимченко такой. По кличке Гангрена. И вот следующий конец трубы, вот из этого кирижского нефтеперерабатывающего завода, он шел уже в, порк, в порт Санкт-Петербурга. И вот в этом порту при содействии Путина. Разумеется, ну, тоже появился точно такой же терминал, точно такой же, как и в аэропорту Пулково, ну и тоже, разумеется, экспортный. И вот там тогда стала работать бункировочная компания для забравки кораблей, которая, собственно, по той же схеме, что и в аэропорту, заправляла иностранные корабли, тем самым точно так же отгружала как бы, нефтепродукты на экспорт. Ну, такая же аферная схема была. Кроме того, вот в то же время параллельно вот с этими упомянутыми уже двумя концами трубы и двумя терминалами в порту, вот и в аэропорту Пулково появился вот третий терминал, появилась питерская топливная компания. И это она появилась уже на третьем конце трубы, на третьем выходе, выходе трубы из Кирижского нефтеперегонного завода. Это уже в ручьях было. И вот эта самая питерская топливная компания получила все от того же Владимира Владимировича. Все необходимые документы, необходимые договора аренды, аренды городской собственности, а также договор на заправку, обратите внимание, всех автомобилей городского хозяйства. Ну, включая даже милицию. То есть Путин перевел на эту на обеспечение этими нефтепродуктами, которые отпускались через питерскую топливную компанию, в которой участвовал, конечно же, Путин. Вот перевел все государственные, весь государственный транспорт. А кроме того, вот с помощью Путина вот эта питерская топливная компания, она сумела получить в аренду непосредственно саму государственную бензоколонку заправочную. Вот это продолжает свой рассказ Фрейдзон. Тогда ему вопрос: вот, скажите, а вот ПТК, это вот Питерская топливная компания, владелец это вот криминальный авторитет Санкт-Петербурга Кумарин или Барсуков, как его говорят, вот он, бывший вице-президент компании по кличке Кум. Это вот, ну, следующий вопрос Фрейдзону. Да, конечно, Кумарин. И вот таким образом, под контролем путинских протеже оказались все три конца. Трубы с нефтепродуктами, выходивших из Кережского НПЗ. Ну, в Санкт-Петербурге имел место такая вот версия от свидетелей, происходившего в 90-е, о том, что Тимченко якобы работал под крышей криминального авторитета Васильева. Это вот был новый вопрос от Максима Фрейдзона. Он отвечает... Ну, вся эта команда, состоящая из бизнесменов, бандитов, но она работала тогда вся вместе. Это Входили туда криминальные авторитеты Васильев, Кумарин, Трабор по кличке Антиквар, ну и бизнесмены Скейгин, Тимченко, условные бизнесмены. Ну и среди них было распределение ролей. Задача была понятная она состояла по существу в том, чтобы взять по свой монопольный контроль все снабжение нефтепродуктами по северо-западу. Ну, в большей степени это экспорт, но также и внутреннее городское снабжение. И вот тем самым обеспечивался также как бы гарантированный сбыт нефтепродуктов с Кирижского нефтеперерабатывающего завода. Это вот нужно было Тимченко, который вот это самое НПЗ, собственно, и контролировал. Но кроме того, что он контролировал НПЗ, у Тимченко был также и свой локальный сбыт нефтепродуктов, заявляет Фредзон. То есть весь Питер тогда обслуживался вот на выходе трубы из Киришевского НПЗ в тех самых ручьях. И, собственно, вот эти кумаринские ребята со своей питерской топливной компанией тоже там вот затоваривались. Иногда там даже возникали скандалы, как говорит Фрейдзон, как вот он. Я там краем уха слышал, когда Кумаринские пытались купить подешевле нефтепродукты, то есть не у Тимченко, а у кого-то со стороны, то им говорили ни не ни, -ни Геннадич, как его уважительно называли, будет скандалить». «Кто?» – переспросил корреспондент. «Ну, Тимченко», – продолжал свой рассказ Фрейдзон, «ну, в глаза его уважительно называли Геннадич». Ну, а в быту, конечно же, гангрена. Кличка у нее такая была. А, кстати, откуда опять спросил корреспондент? Ну, потому что он привязчив, как гангрена. Если появился, все сожрет. Ну, а чем гангрена отличается? Тем, что ее никак невозможно вывести. Вот такой был Тинченко. Далее Фридзон продолжает. Ну, а, собственно, это был не коллектив. И кто кому... Вернее, не, собственно, это был коллектив, вот все те, кого я перечислял выше. И кто кому подчинялся, это зависело от э, непосредственной локальной ситуации на данный момент. Потому что, если вы помните, ситуация достаточно часто менялась и раскачивалась. Собчака снимали, и в какой-то момент вот, главными были бандиты, в какой-то момент Тимченко. Ну, то есть э, все зависело от конкретного расклада, кто, где и как решал. Был некоторый паритет. Я вот думаю, обратите внимание, заявляет Фрейдзон, что Владимир Владимирович Путин, ну, он-то точно играл в этом свою не последнюю, никак не последнюю роль. Ну, не то чтобы он был уже тогда такой великий и ужасный руководитель, но он точно был частью всей этой структуры. Вопрос. Вы имеете в виду, что рука-рука моет, говоря о Путине? Конечно. Но это же была, по сути, банда. Ну, а там по-другому не бывает. Вот когда Владимир Владимирович стал большим человеком уже, то, например, вот Саша Дюков, это ближайший помощник моего тогдашнего компаньона Димы Скигина, ну и подопечный Путина, он стал президентом Сибура, когда вот Путин пошел наверх. Алёша Миллер, ну это не Сун Путинский, он пошел на Газпром. Ну то есть те же лица, те же люди, та же тусовка, только в профиль. Вот Фрейдзон говорит, Дима Скегин тогда уговаривал меня перестать заниматься, как он выразился, детскими игрушками, надеть костюм и ехать в Москву, куда вот э, перебрался Путин. Ну, мне это не понравилось тогда, потому что там вот в Москве с приходом Путина уже сильно пахло ККБшными портянками. Там они уже все строились по росту. Кто кому сапоги чистит, ну и разумеется, никакой свободы действий там уже давно в помине не было. То есть надо было начинать плотно работать на ККБ. Ну как это пришлось делать вот всем тем, кто последовал за Путиным в Москву. А такие возможности, как говорит Фрейзон, были у нас еще в советские времена. Вопрос, что вы имеете в виду? Ответ. Тогда вот мы занимались подпольной еврейской деятельностью. И нам тоже предлагали в ККБ хорошие условия сотрудничества. Вопрос корреспондента. Этот вот корреспондент говорит, резюмируя, приведу высказывание одного японского гангстера, ну, работавшего в Питере в 90-е годы. Это корреспондент говорит. И вот эти слова этого гангстера японского. «Сначала бизнес крышевали бандиты, но это было еще ничего. Потом пришли люди из спецслужб, и житья совсем не стало. Скажите, вот Максим, это так и было?» – спрашивает корреспондент. Ответ Фрейдзона. «Насколько я помню, симбиоз бандитов и габухи, он был всегда. Потому что они прекрасно дополняют друг друга». И Владимир Владимирович Путин тому прекрасный пример. А дело в том, что бандиты были более отчаянными. Это некоторая боевая пехота. А ГБшники, ну не все у того, что умные, а все у того, что их долго учили, они лучше умеют работать с информацией. И вот это очень естественный симбиоз. Симбиоз э -э -э, ККБ и бандитов. Собственно, моральных ограничений ни у тех, ни у других не было никаких. И, разумеется, КГБ – это такая же банда. Но они, естественно, потом все объединились и легализовались. Корреспондент дальше вот спрашивает. А, петербургские газеты со вот ссылкой на итальянский парламент писали, о встрече представителей КГБ... Тамбовской и итальянской мафии, встречи в Варшаве и в Праге в 1992 году. Вы о таком слышали? То есть это писали газеты, ссылаясь на итальянский парламент. Но Фрейдзон говорит, нет, я такого не слышал, но вполне это допускаю, поскольку понимаю вот эту органическую связь людей одного стиля деятельности. Они прекрасно друг, помогают друг другу. Вот у тех же ККБшников бандиты всегда покупали информацию. И кроме того, у них, вот у ККБшников с бандитами, всегда были различные совместные проекты. Вопрос, ну они же ККБ, они же должны были следить за госбезопасностью? Ответ Фрейдзона. Ну да, ловить шпионов, что ли? Только ведь никакого шпионажа давно уже нет. Существуют только бандиты, только спецслужбы, а еще грабеж. И море, море пролитой кровью. Вот, собственно, и все их интересы. Какой к черту шпионаж? Следующий вопрос. А под пролитой кровью вы, видимо, также имеете в виду, в том числе и вот убийство вице-губернатора Михаила Маневича в то время. И вот, кстати, Максим Фрейдзон вот эту ситуацию вот следующим образом описывает. Он описывает обстоятельства убийства Маневича и, соответственно, приватизации питерского порта в своем иске в Нью-Йоркский суд. Вот выдержка из этого иска Фрейдзона. Цитата. Вот там, в этом иске, значит. «После того, как мэр Собчак потерпел поражение на перевыборах в июне 1996 года. Путин переехал в Москву. Ну и оставшийся пока в Питере вот Алексей Миллер, он присоединился тогда к организации Васильева. Напомню, Васильев это криминальный авторитет Санкт-Петербурга. А в 1996 году Миллер помогал другому криминальному авторитету Траберу по кличке Антиквара. Помогал скупить акции, все акции сотрудников приватизированного акционерного общества «Морской порт» в Санкт-Петербурге. И вот помогал, как я вот уже сказал, Васильеву и Траберу, которые входили вот в эту Тамбовскую ОПГ, в которую входил также и Путин. Ну и Путин возглавил ее, когда, как я сказал, когда пошел в Москву. Вот 18 августа 1997 года вице-губернатор Михаил Маневич, ну который, в чем, собственно, его была вина перед ОПГ, Маневич пытался сохранить 29% от акций этого морского порта Санкт-Петербурга под контролем города. Собственно, вот этим он провинился перед ОПГ и, и, конечно же, был убит 18 августа 1997 года. Ну, ясно, что убит в интересах по заказу и, э, вот этой Тамбовской ОПГ путинской. И вот уже 18 ноября того же 1997 года в внеочередное собрание акционеров, акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербурга» Передал управление этим портом организации ОБИП после убийства Маневича, который еще контролировал акции этого порта. А вот после убийства контроль этот был утрачен, и ОПГ перевело управление порта под организацию ОБИП. Дальше, что это такое за УБИП? Миллер как раз был в руководстве этого самого ОБИП. И тогда он отчитывался перед Ильей Трабером, как директор по развитию, инвестициям вот в этом ОБИП. А Трабер, ну, контролировал это УБИП. А сама эта ОБИП, как я уже сказал выше, это организация, ставшая после убийства Маневича, управляющей всем портом Петербурга. Трабер тогда был одним из неприкасаемых. Ну или слишком близким одновременно и к бандитам, и к Владимиру Владимировичу Путину. Еще раз напомню, что с 1999 по 2000 год путинский помощник Миллер, вот он работал, как я говорил, с Васильевым, с Трайбером, помогал там все это им криминально приватизировать. Потом он стал генеральным директором Балтийской трубопроводной системы. Кстати, куда я потом пришел, эту трубопроводную систему ввели в состав нашего Верхневолжского магистрального нефтепровода, где я был. Генеральным директором по строительству. И вот все это того, вот которым Миллер руководил, генеральным директором был Балтийскую трубопроводную систему, ее ввели в состав нашего подразделения для того, чтобы строить вот Балтийскую трубопроводную систему и нефтеналивной терминал для отгрузки нефтепродуктов на экспорт и нефти сырой. Так вот, после того, как нам передали, вернее, после того, как Миллер перешел, он же, напомню, не подписал там ни одного договора, хотя уже работы шли вот по строительству. И вот дальше Миллер перешел на работу заместителя министра энергетики, как я говорю, не подписав ни одного документа там, как ЗИЦ-председатель. И вот, как вы видите, убийство вот этого вице-губернатора Михаила Маневича совершенно очевидно было выгодно путинской ОПГ. Произошло оно именно тогда, именно когда это было нужно. Это убийство логично встраивается во всю цепочку и логику всех событий и действий и именно в интересах этой самой путинской ОПГ. Ну, выводы делайте сами. Но зная вот об огромном количестве смертей, так удачно и так вовремя случившихся, в которых была кровно заинтересована вот эта путинская ОПГ, ну, выводы напрашиваются сами, как вы понимаете. Вот, как говорится, один раз может быть случайность, второй раз может быть совпадение. Но если таких вот случаев убийств э, сотни, то, по-моему, это уже совершенно очевидна закономерность. Вот дальше Фаридзон продолжает свой рассказ. В последующем у меня вот этой питерской организованной преступной группой рейдерским путем отобрали компании Sigma и Sovex. И вот для борьбы за спасение этого моего бизнеса мне тогда предложили купить документы. Документы, с которыми уже точно я мог бы идти в милицию или в суд. То есть компромат на это ОПГ, видимо, или какие-то вот документы по этим организациям «Сигма» и «Совекс», благодаря которым ну, вот, приватизировались дальше и «Морской порты и, и все другие моменты. Вот дальше он рассказывает, Фридзон. «Я пришел на встречу, подождал в кафе «Виктория», это напротив моего дома, это кафе со стойкой, а дальше там в глубине ресторанчика отдельные кабинеты в ресторане. Я тогда ждал парня, который мне звонил». Подошел тогда другой паренек, сказал, что этот не придет. «Если нужны документы, пойдем, посмотришь». Я тогда за ним пошел, зашел в отдельный кабинет в ресторане и сразу же получил удар сзади по голове. Даже дырку мне в голове тогда сделали. А когда это было? Декабрь 2003 года, говорит Фрейдзон, после смерти уже Димы Скигина. То есть Скигин уже умер, и вот Фрейдзон на покушение было. Как вот он говорит, «Мне тогда пробили голову, сильно пинали ногами, порвали поджелудочную железу, порвали кишечник. Мне тогда они во время избиения несколько раз сказали, «Сигма, суэкс, ты забудь, добрый человек». Вот в процессе этого, так сказать, избиения ему это внушали». Ну, я тогда не умер, я оказался в больнице, продолжает Фридзон. Разрезали меня, сделали лопаротомию, могу показать шрам до сих пор. Четыре часа оперировали. И вот после рейдерского захвата этого моего бизнеса, то есть Сигма и Сувекс, их перед продажей вот этих организаций Газпрому и Лукойлу, ну вот Сувекс, он, например, принадлежал... Тогда двум людям, вот этот, захваченный рейдерским путем у Фрейдзона, двум людям, Уланову и Корытову. Виктор Корытов – это достаточно известный, добрый друг Владимира Владимировича Путина. А Уланов – это вот уже как раз траберовский человек. Но, как я говорил, они там все из одной бочки. Это одно и то же на самом деле. Ну и что вот очень важно в этом деле, это то, что им, вот этим двум владельцам Сувекса, им принадлежало на двоих в тот момент всего 4% компании, то есть всем владельцам Сувекса целого 4% компании Сувекса. Ну вот это, видимо, как раз те путинские 4%, которые он выторговывал тогда у Фредзона и Скигина, когда давал разрешение вот им на бизнес Пулкова. И вот, видимо, владение этими четырьмя процентами было юридически оформлено, оно можно было его подтвердить официально какими-то документами, и вот они были официально переданы вот этим ставленникам Путина и Трабора. А вот остальные 96%, обратите внимание, это очень важно, 96% акций это были пустые, нераспределенные акции, Которые, обращаю внимание, были отняты у других собственников рейдерским путем. Ну и, соответственно, они были записаны на различных бомжей. Ну, по большей части уже покойников, конечно. И то есть 4% решали судьбу всей компании, поскольку 96% были оформлены на каких-то бомжей, несуществующих уже, и 4% принимались все решения. И вот выски. Так, дальше вот вопрос Фрейдзону. Скажите, а вы настаиваете вот на этих 4% Путина, вот в иске в своем, в Нью-Йоркский суд? Это вот был новый вопрос Фрейдзону. Ну, Фрейдзон говорит. Вот в своем иске в суд я, конечно, не упоминал Владимира Владимировича. Как сказал мне адвокат, у Владимира Владимировича пока еще имеется иммунитет. Он президент, но и, как говорится, ему в тюрьму пока нельзя. Ну а когда будет можно, я думаю, что до меня будет огромная очередь, и я уже просто и не успею. Поэтому вот Владимира Владимировича Путина я не упоминал. И вот в заключение я приведу обобщенное мнение Фрейдзона о Путине. Вот так он говорит о нем. По Владимиру Владимировичу было видно, что он, собственно, не тягощен никакими моральными ограничениями. То есть абсолютно. То ли эта школа КГБ его так научила, то ли что-то еще. Но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки, ну, например, чувство какой-то благодарности или справедливости, или чувство меры в чем угодно, чувство какой-то грани дозволенного, ничего этого в нем не было абсолютно. Я пытаюсь найти метафору, это вот говорит Фридзон, ну вот, например, какой-нибудь самый страшный бандит, но он не стал бы душить девочку и ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что никаких ограничений абсолютно нет. Есть только целесообразность и больше ничего. Ну и вот я лично, зная то, что я знаю, ну, не могу не согласиться с этим мнением Фрейдзона. Ну, Расскажу давайте немного о других делах и связях Путина в его питерский период. Вот, например, Путин и Ротенберг, они любят подчеркивать свое спортивное прошлое, позировать в кимоно, в кимоно. вот она, наша секция, команда, без которой мне не жить. Ну, давайте взглянем на это прошлое и на эту команду, вернее, бригаду повнимательнее. Сейчас я попробую поставить фото если у меня получится. Так. Вот они слева направо, как вы видите. Это Ротенберг, Путин. И вот это та самая команда, без которой мне не жить, как Путин заявлял. И вот, как я сказал, слева направо Рутенберг, Путин, Шестаков. И начнем с тренера. В российских СМИ вот в качестве тренера Путина и Рутенберга, как правило, подавали Рахлина Анатолия Соломоновича, скончавшегося в 2013 году. Путин говорил тогда, что тот сыграл в его жизни решающую роль. А в 2000-х они с Путиным вместе даже выпустили книжку про дзюдо, Видеокурс, демонстрации приемов. И вот, кроме того, на старости лет вот, Рахлин сам направо и налево раздавал интервью, где он, он пел Путину дефирамбы. Апофиозом вот этих интервью я бы назвал беседу Рахлина с журналистом известий, опубликованную 27.04.2007 года. «Вот Путин, насколько я знаю, откликается на просьбы Аркадия и Бориса Ротенбергов, Василия и других ребят, — говорит тренер, — потому что они друзья. В характере Путина сохранилось здоровое пацанство. Он и питерских берет на работу, и не за красивые глаза, а потому что доверяет проверенным людям. Лично я понимаю и принимаю такие отношения». Ну, Аркадий, Борис и Василий, как вы понимаете, это братья Ротенберги и Василий Шестаков, соответственно. И да, как мы прекрасно видим, он, в смысле Путин, всегда откликается на их просьбы. Вот давайте рассмотрим. Например, Ротенберги, они с 2007 года получили от государства, обратите внимание, 1 триллион рублей госзаказов. 1 триллион, Карл вот все подряды это на крупные трубопроводы «Газпрома». Ну и на систему «Платон», вы помните, в придачу, также получили они подряд. Вот это, собственно, и называется «здоровое пацанство в действии». Кстати, вот чисто для понимания и для информации. Вот, с четвертого курса института Путин, по его же собственному признанию, обратите внимание, он выполнял задание ККБ. То есть был сексотом в институте Путин. То есть, другими словами, был мерзким стукачом. Ну и как вот вы считаете, вот это и есть здоровое пацанство? Или все-таки нет? Это не пацанство. Дайте вот еще, хотите, Рахлина, вам покажу сейчас фотографию. Опять же, если у меня получится. Вот, видите? Это вот первый тренер Путина и Рутенбергов, которые ему, по заявлению Путина, дали путевку в жизнь. Но на самом-то деле он только до 16 лет тренировал путина Так, вот интервью, это интервью Рахлина известием в 2007 году, про то, что вот питерская группировка заслуженно заполонила Кремль и окрестные все кормушки, оно вот это интервью, по моему, по моему мнению, оно по наглости, оно может соперничать разве что с другим интервью. Интервью Аркадия Ротенберга, его ученика этого Роклина. Это интервью Аркадий Ротенберг дал коммерсанту 28 апреля 2010 года. И вот там журналист спрашивает олигарха Ротенберга. Скажите, мол, были у «Газпрома», вот, вот у «Газпрома» были свои строительные подразделения, такие как Ленгаспецстрой, «Спецгазремстрой», «Волггаз», Газстрой и так далее. Вот вы забрали их, ну или выкупили в 2007 году, дальше объединили в одну частную фирму, и тут же получили от «Газпрома», от того же самого, у которого забрали эти компании, гигантские заказы, помните, на Северный поток, Сочи-Джугба, Сахалин-Владивосток, ну и другие мегапроекты. Кстати, я вот добавлю, что все вот эти договора, строительные подряды, они были завышены по завышенным ценам в разы, то есть по беспрецедентно высоким ценам были заключены, ну, разумеется, без тендера. И вот, соответственно, все затраты на приобретение вот этих активов, они мгновенно купились после первого же заключенного договора. И вот спрашивают Ротенберга, ну а как вам удалось провернуть это? Почему, собственно, «Газпром» продал свои дочки именно вам? Почему тут же завалил вот эти дочки, когда вы стали их владельцем с заказами? Почему по страшно завышенным ценам, часто даже в обход без тендера? Ну, дальше вот «Ротенберг», обратите внимание. Ну, это вопросы к «Газпрому», вот, без зазрения совести. Точно так же, как Владимир Путин, что называется «на голубом глазу», невинно пожав плечами, отвечает «Ротенберг». Мы-то тут, дескать, причем. А про свои связи с Путиным поясняет он. «Да, мы занимались в одной секции». Но в первом наборе нас было человек 20. Кроме того, Владимира Владимировича достаточно знакомых, тех, кто с ним лично учился и работал. Но, ну, наверное, вот это именно спорт, а еще генотип приучили нас трудиться, поэтому мы и достигли таких результатов. Ну, давайте я вам еще раз покажу это не обезображенное интеллектом лицо Ротенберга, его генотип, так сказать. И почему он достиг таких результатов? Попробуйте это обсудить. Вот. Это вот лицо не безображенное интеллектом. А это тот самый генотип, который должен в России при Путине добиваться таких результатов. Вот. Так, сейчас отключить попытаюсь. Да что это у не получается. Вот. Как говорится, я не знаю, что за гены, конечно у братьев ротенбергов, но все-таки это как минимум нескромно. И вот получается у тебя спрашивают про коррупцию, а ты в ответ про генотип, спрашивают про вывод активов и воровство денег у госкомпании, а ты про то какой ты успешный. 20 человек было в секции, отрубок, а трубы почему-то копаем. Мы, труженики, которых выбрал Путин, так сказать, с генотипом. Одним словом, вот Ротенберг, он отвечает абсолютно точно так же, как отвечает на все вопросы во время своих конференций сам Владимир Владимирович Путин. Одним словом, их спрашивают про лепешки, а они отвечают про ли. И вот, как говорил тренер Рахлин, Опять же вернусь. В характере Путина сохранилось здоровое пацанство. Он и питерских берет на работу не за красивые глаза, а потому что доверяет проверенным людям, как я говорил это. Кстати, вот о Рахлине. На самом деле, вот, как я говорил, Путин тренировался у Путина только первые три года в детско-юношеском клубе. А вот впоследствии, после достижения 16 лет, Путин со своим другом Ротенбергом, Перешли к другому тренеру, это очень важно. И этого человека они предпочитают не афишировать. И именно вот он им дал путевку в жизнь. И вот именно он в действительности это сыграл решающую роль в судьбе обоих, который тренировал их после Рахельна, после 16 лет, уже серьезно тренировал. И вот, в частности, именно он устроил Путин тогда на Юрфак в ЛГУ по спортивной квоте, а Ротенберга в институт физкультуры, ну и потом на тренерскую работу. И вот обратите внимание, этим благодетелем был не кто иной, а был Леонид Иванович Усвятцев. Про него не снимают фильмы, даже в своей автобиографической книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» в 2000 году Путин рассказывает вот о нем об Усвятцеве, не называя фамилии, Но только по имени. Леонид Ионович. Или Иванович, как. Вот он пришел, Леонид нам сказал, Лене сделал, Лене сделал то, Лене сделал все. И вот чтобы... Понять причину, ну, стоит посетить вот это больше Охтинское кладбище в Петербурге. Я вам сейчас покажу эту могилу Лёни Усвятцева. Вот, видите? Обратите внимание, что там написано на эпитафе. Посмотрите тоже на это «Необезображенное интеллектом лицо». Вот на этом памятнике, как вы увидели, эпитафия была. «Я умер, но мафия бессмертна». Вот об этой могиле в Википедии, в статье про данное кладбище, есть краткая запись, ну, в, разве, в разделе про известных людей, похороненных там. Вот там написано, сами можете зайти в Википедию, «У святцев Леонид Ионович, 1936-1994». Криминальный авторитет. Тренер Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Напомню, кто не знает, у Святцева за плечами почти 20 лет в общей сложности за решеткой. Его убили в разборках в 1994 году. Тренером по самбо и дзюдо в ДСО «Труд» у Путина Ретенберга он как раз работал вот между двумя своими ходками в 1968 и 1982 годах. Ну, Крутой парень был Леня, бил первым, и вот Вовочка, Путин, конечно, явно пытается ему подражать. А последний раз у Святцев вышел из тюрьмы в 1992 году и сразу тогда включился в работу. Ну, в общем-то, настало его время, время бригад и бригадиров. А уже вот в июне 1994 года его убили. Убили его в 58 лет. Он не дожил, так сказать, 6 лет до триумфа своего главного ученика Путина. Ну, он был бы, наверное, сейчас в списке «Форбс», ну, или, как минимум, министром каким-нибудь. Сейчас я еще покажу, раз эту могилку усрядся с его фотографией. И там есть еще надпись Эпитафия с обратной стороны памятника. Тоже очень интересная. Так, это я уже показывал. Так, сейчас, сейчас. Нет, почему-то нет той фотографии. Куда-то она делась. Тут нет, видимо. А, ну вот, наверное, она. Просто вот не очень хорошо видно обратную сторону памятника. Ну, я вам расскажу, что там написано. Еще раз, вот вы увидели, да? Так. Вот, значит, кстати, вот на, пар, на похоронах этого самого Усвятцева на Большой Ахте случилась перестрелка тогда. А в ней, в этой перестрелке чуть не убили уже того, самого его ученика, Рутенберга. Слыхали про такое? А, про то, что вот в борцовский клуб РВС, то есть ребята выборской страны, где Рутенберг был тренером, куда его вот, у Святцев и устроил, вот туда ходили поддерживать форму тогда криминальные авторитеты, сам Кумаренкум, его приятель Кости Голощапов. Вот они не последние люди в Тамбовской ОПГ. То есть, видите, связь с Ротенбергом. И вот еще раз, на памятнике у Святца у с обоих сторон высечены стихи, которые покойник сочинил сам при жизни. Дайте я вам прочитаю их, если вы там не успели увидеть. «Ура, я умер, наконец». Всю жизнь как раб на баб батрача Теперь на этот ливерный рубец я больше ни копейки не потрачу. Дальше вот он. Кинул последние в жизни две палки, и меня увезли на катафалке. еще. Выпьем за всех за нас, ведь скоро опустится занавес. Ну, про то, что мафия бессмертна, я уже говорил раньше. И вот обратите внимание, вот мне, например, теперь понятно, откуда все эти вот сальные шутки Путина. Помните? Про лизание Америки, про обрезание, чтобы больше ничего не выросло. Ну, вы все их постоянно слушаете на пресс-конференциях Путина уже 18 лет, начиная с 2000 года. Хорошо, хоть он не в стихах, вот никак у Святцева говорит. Впрочем, вот на каком языке должен говорить человек? Человек, которого учила Ленинградская улица и главный учи учитель которого был вот уголовный авторитет Лени Спарсмену, вот это Леонид Святц. Ну правильно, конечно же, только на фене. Помните его все эти выражения путинские? «Мочить в сортире», «пыль глотать», «доктора пришлю», отбудскать его за углом», ну и так далее. Ну, правда, вот одно дело это полет фантазии криминального авторитета, как говорится, в узком кругу. Ну, а совершенно другое дело вот выступление главы целого государства, выступление по телевизору. И вот тут, я считаю, как вот вытащить гопника из подворотни можно. Даже вот видите, до президента сумел добраться. Но вот подворотню из этого гопника вытащить, видимо, нельзя ни при каких обстоятельствах. То есть в нашем президенте подворотня сидит всегда давно и глубоко. И вот дальше вспоминает уже другой тренер, спортсмен, каскадер Николай Николаевич Ващелин. Вот он говорит: Вову Путина в ЛГУ через спортивный набор устраивал сам Леонид Усвяцев. К слову сказать, Леонид Усвяцев, выйдя последний раз на волю, организовал спортсменов в отряд охранников. Ну, это было с позволения Смольного. Ну, и потом он был убит конкурентом в 1994 году. А его место вот в этой организации, которую организовал Леонид Усвятцев тогда, занял, обратите внимание, Владимир Кумарин. Это тот самый Барсуков Кумарин или Кум, криминальный авторитет. Ну и вы понимаете, что если вот главным там в этой организации после смерти Усвятцова стал никто другой, а именно криминальный авторитет Владимир Кумарин, он же Кум, то логически давайте помыслим, то эта организация это несомненно и есть естественно та самая Тамбовская ОПГ, и вот ее костяк действительно составляли тогда спортсмены. И выходит, вот путинский тренер по дзюдо, выйдя из тюрьмы в 1992 году, ну, примкнул со всеми своими подопечными, Путиным и Ротенбергами, к лучшим, как говорится тогда, людям города, к Тамбовской группировке. И не просто примкнул, а точнее, даже возглавил ее тогда. Ну, а что вы хотите? Как говорится, соратники по борьбе, однако... Ну, по борьбе, как вы понимаете, и в прямом, но также и в переносном смысле. И вот как следует из материалов Лондонского суда, вот этот совместный бизнес Путина и Тамбовской УПГ, это были не только заправки и нефтепродукты. Обратите внимание, это материалы Лондонского суда. Но главное, это был и белый порошок. Тот самый, который из Колумбии. Его этот порошок, его возили через порт, который Путин отдал под контроль бандитам, тот самый порт. Помните, про него мы уже разговаривали, который рейдерским путем был захвачен, когда был убит вице-президент для этого. И вот то есть великий спортсмен, супермен, родитель за русский мир и здоровый образ жизни Владимир Владимирович Путин, он в 90-х помогал наводнить страну наркотой, вот этим самым белым порошком. И делал он это не из каких-то там важных, моральных, гуманитарных или каких-то других там высоких соображений или не очень высоких. А все это он делал с одной целью. Чтобы нажить бабла. Бабла и еще раз бабла и еще больше бабла. Других целей у него не было. И вот причем ответственным вот за свои связи с наркомафией у Вовы Путина... Был его помощник в Питерской мэрии, чекист Виктор Иванов. Очень важно, вот сейчас еще раз обращаю ваше внимание всех. Виктор Иванов – это большой друг Тамбовской ОПГ. И лично Кумарина, ну, в вопросах, например, контрабанды кокаина. Я боюсь, вы не поверите или будете смеяться, но я действительно ничего не выдумываю. Вот еще раз обратите внимание. Помощник Путина по питерской мэрии и одновременно помощник Путина по связям с наркомафией В.П. Иванов. Это как раз тот самый В.П. Иванов, который после вот всех этих подвигов в Санкт-Петербурге был назначен. И назначен не кем-нибудь, а назначен на должность главы госнаркоконтроля России. И вот до недавнего времени он, нисколько не смущаясь, занимал этот пост. И вот у меня тоже никаких других слов нет, чтобы выразить это. Это, конечно же, тоже полный пиздец. Или даже пиздец в квадрате, как хотите. Ну или говоря более литературно, опять это полный оксюмарон. То есть то, что вот этот самый... Виктор Иванович чекист этот Иванов. То, что вот он был назначен главой госнаркоконтроля, ну по моему мнению это как все равно как пчелы против меда, ну или все равно как если бы пастухом овечьи атары назначили волка. Я вам сейчас найду фото этого Иванова. Если получится. Вот он. Тоже обратите внимание, лицо тоже, по-моему, нисколько не обезображено интеллекта. Так. И вот очень важный момент. Вот Литвиненко в свое время стал эту тему расследовать по наркотикам. Он встречался с тамбовскими авторитетами тогда, ну, которые, помните, уехали в Испанию в 2000-х, и по которым там в Испании уголовное дело было, много материалов. А также вот он встречался с Кумариным, тем самым Кумом, о чем Кумарин вот имел неосторожность сообщить в одном из своих интервью. И какой же итог от всего этого? Ну а в итоге вот из Москвы в Лондон к Литвиненко спешно приехал чайкист Луговой, помните, с полонием 210. Наследил тогда страшно по всему городу, но чаем с полонием Литвиненко все-таки угостил он. И помните, что за это Путин сделал его депутатом, дал ему орден заслуги перед Отечеством. Сделал это Путин все демонстративно в Кремле наплевав на мнение всех граждан России, собственно, показывая, что в нынешней путинской России вот, выше соблюдение законов божьих, выше соблюдение законов земных, выше соблюдение конституции, выше закона, ну, стоит такая человеческая добродетель, как преданность ему, царю всея Руси Путину. То есть самая большая добродетель – это лизание Путни, Путину задницы. За это вот даже, видите, правительственными наградами награждают за убийство. А вот Кумарин, кстати, как и Литвиненко, тоже за, свои, за свое откровенное интервью по поводу Путина ну, поплатился тоже жесточайшим образом. Кумарина, вот, чтобы лишнего не болтал, тогда тоже нейтрализовали на всякий случай. Вот свой пышный юбилей в 2006 году стал его «Лебединой песней». Уже вот в 2007 его внезапно арестовали, дали большой срок за вымогательство, ну а потом уже после первого приговора дали еще срок по другому делу. Они в таком случае складываются. В итоге Кумарину вот в его 51 год накидали сроков аж на 25 лет. И выйдет он, конечно, теперь не скоро. И вот дальше. В скандальном деле русском, русской мафии, такое дело было в Испании, вот оно сейчас рассматривается там даже. Вот там в материалах дела есть прослушка разговоров между бандитами, находящимися в Испании и в России. Слушали тогда их несколько лет. Там разные темы. Там они вот обсуждали, как назначить Бастрыкина главой Следственного комитета России. Обратите внимание, бандиты обсуждают, как назначить им своего подельника Бастрыкина главой Комитета Следственного в России. Дальше там обсуждали они, что делать с Вилой Путина в Марбелле, которая записано на подставных лиц, ну и многие другие хозяйственные вопросы. А вот еще интересно, в 2007 году эти бандиты активно обсуждали арест кума, или вот Барсукова-Кумарина. И тогда пацаны, вот эти бандиты, оставшиеся в России, с родины сообщали, что, мол, разобраться с кумом сам царь приказал, то есть Путин. Ну вот как-то царь, конечно, тут коробик. Нет, я, конечно, не поклонник там самодержавия или монархизма, и абсолютно не бы вот перед мемом «царь». Но в данном случае это даже полное оскорбление института монархизма. все таки называть царем гопника из подворотня, вот, со всеми его повадками, дешевыми понтами, комплексами, ну это перебор, по-моему. Это как-то уже полная деградация государства получается. То есть мы с вами уже до наркодилеров на троне дожили. Ну и да, вот самое страшное, это то, что вот считается, что каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Получается вот за свое молчание, за непротивление злу и всей этой путинской мерзости, мы сейчас, конечно, должны расплачиваться. И получается, что это все полностью мы заслужили, конечно, своим поведением. Ну, что касается вот, Путина, еще вот, отдельно есть там темная история, она связывает его также вот, с компанией «Русское видео». Но ну, это, конечно, уже тема для отдельной программы. Скажу только, вот, что смертность у людей, каким-либо образом от участвовавших, связанных или даже интересовавшихся этой вот, романтической историей, ну, или конкретно деятельностью вот этой организации «Русское видео», ну вот она, эта смертность, она была выше в тысячи раз, чем в любых других, пусть даже скандальных историях российских. Люди вокруг этого русского видео тогда мерли, как мухи. Ну-ка я уже, как я говорю, это уже ну, тема для отдельного рассказа. Но даже вот того, что я уже рассказал о Путине, я думаю, должно быть ну, абсолютно достаточно любому человеч... человеку, ну, имеющему, как вот говорит Мальцев, хоть немного масла в голове, чтобы понять, что Россия сегодня руководит Тамбовская ОПГ. Во главе государства стоит главарь этой самой ОПГ Владимир Владимирович Путин. Главный вывод из этого – нам всем надо срочно спасать Россию. Люди, задумайтесь. Одним словом – вот Для нас сейчас первое, что необходимо сделать, это, конечно, вот организовать бойкот выборов. А затем, вот, когда Путин будет отстранен от власти или, может быть, счастливым образом сдохнет сам, то так или иначе будет революция. И нам необходимо будет, чтобы в результате этой революции проследить, чтобы власть досталась именно народу, никому-нибудь другому. Еще раз говорю, только революция может сегодня спасти Россию. Да здравствует революция! Долой кремлевский оккупационный путинский режим! Да здравствует прямой и полный народы власти! Ура!